Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет о глоксении. Посмотрите. Два букета. Просто обалдеть. Глаз радует вообще. Сейчас я расскажу, как я за ней ухаживаю. Мы перезимовали, кстати, зиму. Прекрасно, как вы видите. Бутонов еще больше, чем в прошлом году. Она у меня тоже второй год. Это ее второе цветение. Видео у меня есть, если кому-то интересно, можете перейти по ссылочке и посмотреть. И сейчас я расскажу с самого начала, как она у меня появилась. Я, конечно же, сгрешила, в магазине оторвала два листика и сама их укоренила. Это было два года назад. Я ее поставила на укоренение стаканчик и в тепличку просто воткнула на из косточек два листика и в тепличку осенью где-то сентябрь и она у меня уже весной дала уже такое как бы гнездышко листики и весной она у меня уже заложила бутоны. то есть вообще я могу сказать быстро то есть за зиму она у меня выросла я ее Посадила, правда, в один горшок, видите, два софта у меня получились два, в одном горшке, но мне это нравится, они друг друга, кстати, не забивают, вообще хорошо растут, такие бутоны, посмотрите, цветов очень много, немерено еще лезет, ну, конечно, красота, то есть галаксиня очень хорошо укореняется и растет очень хорошо. Она у меня в том году цвела. Первое цветение было, конечно, ну не такое пышное, но она все равно свела, хорошо цвела. Сейчас покажу поближе свою красавицу. Посмотрите, какое цветение! Цветы огромные, просто огромные. Очень эффектно смотрится, очень. Листья хорошие такие. Посмотрите. Это так вообще очень нарядная. Я когда захожу в ванную комнату, я вообще просто не могу налюбоваться на свою красотку. Вот, посмотрите, шапочное цветение. Красота! Я когда на нее смотрю и думаю, вот где-то в природе же она растет. И ее много. Там, наверное, зрелище вообще глаз не оторвать. Ну а теперь я расскажу об уходе. Глаксиня предпочитает, не то что предпочитает, а ей обязательно нужно устраивать зиму. У нее э, система корней клубневая. Там имеются картошники. И когда осенью она отцветает уже, по ней видно просто, вот она начинает такая скукоживаться, как-то вот не очень себя чувствую. Даже если она этого вида не подает, ее все равно нужно обрезать в ноябре. В ноябре я ее обрез, обрезаю под самый этот, по землю прям остаются только картошки. И все, полью ее и убрала, она у меня зимовала в спальню, в шкафу, на полу прям там темное место. И там как-то прохладно. Ну, конечно, у нас раз, раз свой дом, наверное, проще. А если у кого квартира, то можно, если в ванной вот есть, там вот место да, убрать куда-то, вот в угол. И, конечно, не забывать поливать по чуть-чуть, раз в месяц хотя бы ее полить. А в феврале я ее просто достала, поставила на окно, и все, и она сразу принялась в рост, все, солнышко уже стало на нее попадать, и она у меня стала расти. И, как вы видите, на 9 мая вот такие букеты. Галаксиния, ну, я не знаю, может быть, конечно, и в обычных горшках, но ну, мне нравятся керамические. Вот я, наверное, их так потом пересажу, чуть больше горшок, но это будет уже на следующий год. Да, я ее с зимовки достану, пересажу в горшочек и оставлю их, наверное, так и расти. Два сорта в одном горшке. Очень красиво смотрится. Горшки нужно брать невысокие, плоские. Если горшок высокий, то, конечно, его лучше наполнять керамзитом побольше. Но вообще горшки же продаются и такие низкие, так что ей лучше широкий плоский горшок для ее картошин. Это лучше. И с поливом. Поливаю я ее каждое утро теплой водичкой в поддон. И это каждый день. Я ее сверху не поливаю. Сверху у нее сухая почва. Несмоченная. Ей этого хватает. Ну, смотрю, если день жаркий, допустим, летом, да, я могу и вечером туда вытащить налить. Но я просто смотрю по растению. А здесь я проснулась, подхожу к растению, смотрю, у меня вот этот вот букет, завалился представляете упал он же тяжелый цветы крупные и он упал и знаете хорошо что не сломался я переживала что он прям сломается он прям под корень так вот я здесь поставила палочку бамбуковую маленькую и его подвязала просто от тяжести он не выдержал даже представляете бутонов много вот здесь вот я недавно вот убрала бутончик уже отцвел для глоксинии конечно это место на подоконнике Конечно же, светлая, но от прямых солнечных лучей ее нужно немножко притенять. Вот у меня просто растения там стоят еще на окне, и она здесь вот стоит, ее немножко как бы притеняет. и ну, еще у нас сторона такая восточная, то есть наоборот хорошо для растений. Но даже и летом восточная сторона бывает обжигает вместе. она не терпит этого. Она такая как бы сильная тоже ее в тень куда-то ставить, она тогда цвести не будет. А вот именно вот такой вот ей создать и все. И она будет радовать вас вот такими букетами. Мне очень нравится это растение. Если я увижу какой-то сорт другой, я обязательно себе куплю еще. Вообще очень красивая. Тем более она, представляете, начинает цвести с весны. И до поздней осени она постоянно цветет. Подкармливаю я ее раз в 10 дней удобрением фертикой. Люкс. Ну или любым удобрением для цветущих растений, это как бы на ваше усмотрение, каким вы удобрением пользуетесь, тем и подкармливаете. Также э, вносить также в поддон, то есть вы разводите, где-то цветы поливаете, цветущие, и ее также полили. Грунт можно использовать в магазине уже продается готовый то есть посмотрите где вот глоксиния есть допустим вот такой грунт можно даже для фиалок даже подойдет в принципе вот такой вот он должен быть рыхлый тоже корешочки они должны, ничего не должно мешать не должно комковаться потому что корешочки должны напиваться водички хорошо ну вот такую красотку я вырастила я ей очень довольна конечно моя красавица Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.